Кто будет президентом? В маленький двор на Молдаванке с деревянными балконами, нависающими над крохотным клочком земли, заглянуло спокойное осеннее солнце. Толстая Рузана Цимбалюк, Расположившись около крана в центре двора, яростно чистила рыбу. Сверкающая чешуя разлеталась в разные стороны и прилипала к ее пухлым щекам, превращаясь в искусственные родинки, почти как у мадам Помпадур. Кошки со всего двора нервными укали хриплыми голосами. Отчаянно визгливо лаял пинчер тети Сары а та истерически кричала на бедную собачонку, требуя тишины. Внезапно в эту симфонию одесского быта врезался сочный бас Фимы Цимбалюка. «Рузя, ой, я видел такой сон!» «Ну что ты там же видел? Что там тебе приснилось?» Не отрываясь от рыбы, отозвалась его жена. «Мне приснились деньги!» Фима, лучше бы их же таки добыли. Нет, ты не понимаешь. Не виделись те деньги, за которые посадили обрашу Погана. О те, что зеленые с портретом у середины. Только портрет там бил мой. Это мабуть вещи сон. Так, а что он значит? Одно из двух. Либо тебя посадят как обрашку. Или мы уже, как все умные люди, свалим отсюда в Америку? Тут надо сказать, что происходил этот диалог в конце 70-х, когда Одесса массово переселялась за рубеж. У Цымбалюков уехали уже все друзья и родственники, а вот они сами подзадержались. И дело было в том, что когда-то, очень давно, на заре советской власти, Еле, говорящего по-русски, дедушку Фимы регистрировали в Одессе и спросили, откуда он. А тот ответил: из Гумани, имея в виду городок Умань. Но писар посчитал, что дед сказал из Румынии и в графе национальность записал румын. Так что отец Цимболюка и сам он по паспорту значились румынами. Мать Фимы была хохлушкой. У Рузаны все сплошь болгары. В общем, по документам, еврейкой была только бабушка Цинбалюка. Но чтобы это доказать, надо было походить по архивам, потратить нервы и деньги. А Фима был ленив и жаден. Поэтому говорил, что ему и тут хорошо, и никуда ехать не собирался, изображая шаю патриота. Вернемся в наш дворик. Перевалив через перила балкона пышный бьюз, Соня Альтман сказала, «Послушай, Фима, может, твой сон значит, что ты там будешь президентом?» «Ой, нет! По их законам ни он, ни его дети президентами там не будут. А вот если там родится его внук, произнес все знающий Сема Вульман. «Что мы будем сказать за внуков и правнуков? Может, вон и тут президентами станут?» отозвался Натан Гишенин. «Не смешите меня! Здесь! Еврей! Президент!» Закатив глаза, выпалила Рузан. «О! О! О! Кто знает, что будет через сорок лет? Может, это будет мой внук Вовочка? Вот он всех заставит посмеяться!» Резонно заметил гостивший у Гишенина родственник из Кривого Рога. «Да, все может быть», – изрек Фима и задумался. Рузана уже разделалась с рыбой, кошки наелись, Пинчер успокоился, затихла тетя Сара, а Фима все думал и думал. Эти раздумья заставили его побороть лень и скупость, и в скорости цимбалики уехали за океан. Там с ними ничего особенного не произошло. Но через сорок лет Фима сильно пожалел, что не помнил фамилию родственника Гишенина из Кривого Рога. Вопрос. Кто из писателей Одессы воспел Мглдаванку? Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть, в том нет проблемы никакой.